Бульвар здесь появился в годы Великой Отечественной войны, но первые э, деревья здесь появились, видимо, в сорок третьем или сорок четвертом году. По видимому, вот в сорок четвертом году. И э, по, по одному, по, по одному источника, по другому, что здесь позже появился сквер. Но вот один из источников говорит, что сквер здесь появился, вот, видимо, в сорок четвертом году. Дело в том, что у нас э, в, сюда в выжившего был эвакуирован из Ленинграда, из блокадного Ленинграда артиллерийское училище и перед отправкой на фронт курсанты этого артиллерийского училища буду уже как бы офицеры вот они посадили клены канадские клены вот будто бы вот потом кто-то поставил скамеечки сделал аккуратные дорожки здесь рядом находится университет школа школа искусств музыкальное училище можно представить какая атмосфера царилась здесь в 70-е годы Сейчас это запущенное пустое место, которое существует только для того, чтобы пройти по нему дальше по своим делам. Но когда власти решили перестроить бульвар на свой вкус, они столкнулись с небывалым для современного Ижевска гражданским сопротивлением. У горожанина, в отличие от сельчанина, есть свободное время. И надо ходить в театры, надо ходить в библиотеке, надо ходить в парке, надо, надо гулять. У нас нет места в Ижевске, где, например, могли бы гулять влюбленные. Вы можете вспомнить куда вы водили своих девушек, и где у нас романтические места. Вот моя дочь со своими, со своими молодыми людьми ходила какие-то заброшки, какие-то недостроенные окраины. Ну вот где, где еще детям искать романтику? Mm. То есть здесь должно быть душевно. Здесь вот она сегодня, еще есть здесь эта душа, в этом сушении листьев. В, в жаркий день здесь солнце слегка пробивается, да, и вот эта тень, это прохладывает, и действительно делает бульвар действительно очень Два года назад э э э жители отреагировали на очередной проект властей. Власти ведь как, как бы у них любимые проекты, давайте мы сделаем вам красиво. Представление властей красиво было Это сделать сквозную дорогу через бульвар, половину деревьев срубить, ровно половину, то есть устроить здесь большие площадки, асфальтировать, брусчатка, ну то есть чтобы это было вот, более, более похоже, по их мнению, на город. И много-много стоянок здесь, И жители вышли, вот сначала вышли на пикет, на, на митинг, очень много людей собиралось, возмущалось. И в результате, в общем-то, мы пришли к выводу, что сейчас мы не можем там дежурить каждый раз около этого дерева, пока там вверхах решается вопрос реакции на наш протест. То есть было принято решение взять каждое дерево под свою защиту. Как бы. и, и у нас, в общем-то, это называлось волшебством над деревьями. Вышли и жители бульвара, вышли общественники, все представители гражданского общества, каждый. Написал свою именную ленточку, выбрал себе дерево, взял ее под свою защиту. Два года назад, в общем-то, все деревья на этом бульваре, все вот ценные клены, которые вы видите, они у нас были под нашей персональной защитой. Здесь было достаточно много людей, вышли, вот что всегда в таких случаях бывает, и очень приятно, вышли и пожилые очень люди, и дети, и живущие здесь, и люди приехали из других районов, чтобы взять... Под Замысел был такой, что если вдруг придет мужик с пилой, то есть у него рука дрогнет, когда он увидит, что вот это дерево находится там под защитой семьи Сидоровых. Понятно, что акция была символическая, но она очень много дала, потому что именно тогда... Нам удалось вот это вот на самом деле, мне кажется, была очень э, такая мощная победа. Нам удалось все-таки вот этот проект, который бывший президент Мурской республики предлагал с парковкой не с проезжей частью, э, все-таки его отменить, остановить, и мы с администрацией города совместно уже вырабатывали некий, ну, свой собственный. Проект, который мы назвали общественным проектом. Борьба идет очень давно. Вот у меня дома такая стопка просто вот всяких писем, переписок, прокурорских реакций, природоохранной прокуратуры, прокуратуры, ответы на жильцов. То есть жители здесь не дремали. И в этом уникальность, кстати, этого места, потому что. Но, насколько мне известно, в городе Ижевске то есть все так, градостроительные конфликты всегда заканчиваются победой застройщика. Вот, вот в этом месте, да, то есть уже 10 лет оборона, оборону удается держать жителям. Это вообще, на мой взгляд, совершенно было такое беспрецедентное для, для меня, во всяком случае, мероприятие, когда... Нам власти, городские власти сказали, ну хорошо, давайте выдвигайте свои предложения, что вы хотите видеть, да, то есть очевидно, что да, бульвар надо благоустраивать, да, то есть, здесь должно быть по-другому. Так вот, то есть деньги на реконструкцию бульвара выделены, да, именно по тому проекту, о котором мы все время говорили, но не упоминается ни в одном из информационных сообщений, что вот эта вот огромная часть бульвара на самом деле не является городской землей на данный момент, ну уже давно, то есть это арендованная земля в для центральной аллеи и вот эти вот все деревья мало того что они попадают в пятно застройки они вообще говоря на них выдано разрешение на вырубку что самое страшное а это вот посмотрите какие ценнейшие породы вот, вот это десятитвольный клен, это уникальный совершенно экземпляр и говорю в любом в любой другой стране, его бы табличкой его бы огородили, сделали бы как музейной ценностью перед ним и фотографировались, как у нас с крокодилом фотографируется. Вот эти все клены оказываются в пятне застройки, и получается, что нарушается общий симметричный, да, вот этот вот план бульвара, поскольку входная группа будет нарушена. Проектом застройки вы бы видели этот проект, потому что на самом деле это просто чудовищно с архитектурно-эстетической точки зрения сооружение, пятиэтажное. И вот эти жители бульвара, они вот стойко стоят на страже своих конституционных интересов и конституционных прав, и это тоже верно, то есть, потому что бульвар это не просто вот то, что я говорила, душа, красота, бульвар это еще и защита, это защита людей, защита их здоровья, об этом тоже надо думать. Вот эта вот попытка закатать все в асфальт, я сделаю вам красиво, я вырублю деревья, будет асфальт, как у нас случилось на набережной, на той же, или вокруг президентского дворца. Это образец вкуса, вкуса людей, которые воспитывались именно в деревне, для которых асфальт и цивилизация – это примерно вот тождественные понятия. Да, и вот и, и, мне всегда казалось, что это все безобразно. Но когда я поговорила с сельскими жителями, приезжающими в Ижевск, они в восторге. Они в восторге от набережной, они в восторге от президентского дворца и территории вокруг дворца. И э, тут меня вдруг осенило, что вообще на самом деле эстетический вкус э, власти, эстетический вкус э, избирателя, он часто совпадает, то есть кто тут на кого влияет. Понятно, но мы знаем, кто, кто являлся избирателем да, для предыдущего президента. Соответственно, вкусы горожан, экспертов, художников, краеведов очень маленькой степени влияли на понимание того, каким должен быть город. Потому что у нас нет вот того, что мы называем механизмами местного самоуправления. То есть самоуправление – это когда люди сами формируют среду своего обитания, факторы, влияют на факторы своей жизни, хотя бы в своем дворе, хотя бы на своей улице. Главная цель – это культура, потому что у нас говорят что нашей стране не хватает культурной экспансии. Нашу страну больше знают по каким-то э, ну, э, военным победам или военной области. Вот самое э, знаменитое имя, русское имя, которое все в мире знают, это Калашников. Я бы хотел, чтобы больше было. Бульваров? Да, и бульваров, и э, зон отдыха. Вот. У нас... Э, много неухоженных мест, неухоженные улицы, неухоженные дворы. Много просто неухоженного. Нужен внутренний туризм у нас, нужно уважение к месту, где ты живешь. И не только к тому, что мы производим, а к тому, среди чего живем. Карлутка совсем до недавнего времени была границей поселка Ижевский завод, затем города Ижевск. И сейчас город перерос эти границы. Но стал ли он городом? Понимаем ли мы, что значит быть горожанинами? Многие говорят, что город должен измениться, но как? Понимаем ли мы, чего мы хотим? До сих пор на берегах старой пограничной реки продолжается поиск ответа на этот вопрос. Ничто не появляется само по себе. Укореняются и живут только те смыслы, для которых есть подготовленная почва. Нужно лишь найти те вибрации, которые не слышно звучат давно и ждут своего часа. Mm.